Знаю, что каждый, не задумываясь, назовет изобретения и технологии в значительной степени повлиявшие на жизнь человечества. Автомобильный транспорт и авиация, интернет, телекоммуникации и средства связи нового поколения. Перечислять можно до бесконечности, телефон превратился в высокотехнологичное устройство, которое используется для передачи информации различных типов. Люди обмениваются контентом, пересылают друг другу видео, делятся ссылками на различные интернет-ресурсы и интересные ролики на ютубе. Порой, распространение информации принимает вирусный характер. Она за короткий промежуток времени облетает весь мир, ну или значительную его часть. Большинство, используя мессенджеры, отправляют различные сообщения, в том числе и ссылки. Технология GloboxWap, для сокращения ссылок, не только делает их короче но и изменяет их так, чтобы обеспечить достаточный объем трафика на нужный тебе ресурс. Смотри, есть интересный, вирусный контент, твой или даже не твой. Ты помещаешь ссылку на него в Globox Web, сокращаешь и программируешь ее с учетом своих интересов. Далее, человек, получив эту сокращенную и обработанную сервисом ссылку, переходит по ней на нужный ресурс. Многие, ознакомившись с информацией, захотят вернуться в точку входа и кликнут по стрелке. При этом Globox Web обеспечит переход на запрограммированный тобой лендинг, форум, канал, товар. Вирусный контент вовлечет в процесс множество людей. И среди этого множества обязательно найдутся те, которых заинтересует твое предложение, и они зарегистрируются в твою команду, купят твой товар, станут твоими компаньонами. Ты настраиваешь систему один раз, а Globoxweb постоянно обеспечивает автоматический приток новых людей в твои проекты. Используя технологию Globoxweb, ты подключаешься к глобальному круговороту информации, распределению денежных потоков и получаешь возможность входа в мировой бизнес. Подключайся бесплатно, изменяй ссылки, делись ими как раньше, используя колоссальные возможности, которых не было до этого. Подписывайся на канал. Ставь лайк, следи за информацией, задавай вопросы. Необходимые ссылки в первом закрепленном комментарии.